Пичкин Трешкин, трешкина. Вот тут домой головой. Я пока кожу спрячу в хранилище свое. Так. Давай. О, лиси хвост. И зачем интересно. А да, шап печки, пожалуйста. Не знаю. Так, что погнали? Вставлять? Камушки. Погнали. Погнали! Да как залезть? А, сверху можно, да? Да, там ты хп потеряешь. Не потеряю, вот видишь. Опа, не потерял. Молодец какой а? Хитрый. А -а -а, хитрец. Аферист. Так, а, а куда я их вставлять? Тебя... А, вот. Слышь, что-то что стрёмно ч то готово? Давай. Ну, ой-о! Ага, отлично. Надо как-то поджечь, слышь. <связь> Делай факел э, ну, что... быстро, поджигай и иди сюда, я его по это покачу тут. Где тут костер был? Где? А как сделать спа... а <связь> факел? Из палки, господи, ну пожалуйста. Сейчас. Давай, я Итак. тебя жду. А где палку сделать? В мастерской? Да, да. Тут ее нельзя поставить сейчас. Давай поскорее, пожалуйста. Ты стараюсь Так, палку просит в костер, будет вот факел. Так, палка, быстрее. Палка. Бегу, А, зачем Бегу. я его кайчу-то вообще? Пошел он нахер. Бегу, я даже мастерскую не забрал. Просто кинуть е в костер. Давай факел Бегу. мне. Где ты есть? Ну, кого А, давай, факел. Вот где? Вон валяется с другой стороны. А, все, погнали. Погнали. Где он там? Так, ты как? Поджигай. Отойди, отойди. Поджог. И чё? И Опрокинула бочки, А, давай. Надо немного тогда? Я не знаю, наверное. Где тут выход? Бегай, короче, опрокидывай бочки тогда. А палки не надо, я две сразу сделал палки. Ну делай, делай. Поджог его еще я, раз. Не... Я его жгу. Так, под... А, я еще тогда сейчас сделаю. Вс, сделал файкер. Делал файкер. Выливайся быстрее! А как кидать? Сейчас, подожди, подожди. Я его почти убил. А, -а, -а горю. Обрекинула бочку. Все, все, все, все. Нет, еще не все. Поджигай, поджигай. На пробел, на пробел. О, молодец. И что это дали? Череп виндиго. Трофет победа да? над физическим существом восстанавливает жизненные силы владельца. Прикиньте. Что там? Охереть! Смотри на меня! О -о -о -о! Какой ты крутой! Охренеть! А кого вы мутанта нужен? Мне нет. Необходимо для создания боевых коллектив мутантов. Ну или Офигеть-то крут, чувак. Ой, смотри, с гарпуном как. А? Чё, Блин, не зря прошли-то. Ну да. Вс, выполнили. Кайф. Кайф. Чё, погнали на основной тогда? Давай. Ну да. Или чё, ещё побегаем, вспомогательные поделаем? Да я не знаю точно. Да мне кажется, пора бы уже. Ну, пора, поехали. Поехали. Так, все, мы добрались, чтобы восстановить мост. Да, ёпта, Что, погнали? Погнали. А, ресурсов недостаточно. На, чини. Есть же у тебя место там? Да. А есть что-нибудь похавать? У меня что-то кончилось да. резко. Да. Забирали. Спасибо. Че, погнали равны, тогда? Когда... А? Не равны какой-то обмен. Ты мне один подрожник, а я держу кусок за жареного мяса. Что ты мне дашь за эти жареные мяса? Один подрожник, меняю. Мне согласна. Так, и что тут? Знаете, что ухудчилось? военная база здесь военная база здесь Узнайте, что случилось пойдем узнавать У -у -у. ой ой ой тут зомби У -у -у -у. тут тоже зомби да хер с ним а, дом я с кем-то разговариваю тут. северо-западу. Нужно там. найти ключ-карту. шахту Кинекот надо идти. А иди мне, тут дом большой, можно хорошо помутаться. Я тоже, у меня тут тоже много всего. Покачили там. Я кайф. тут что-нибудь поищу. Генератор. О, кайф. О, кайф. О ключ, карта. <реклама> так легко. <реклама> Че, все-то там нашла, что надо? Что там такое? Вот, Иду. Я тут камера поповорачиваю, потом сделаю. Ладно, не Ладно. О, боевые ботинки. Как раз, как вовремя. Что значит боевые ботинки? Наверное. типа усиленные какие? Сейчас сдохну. Уха. Не знаю, наверное. А как ты сюда вошла, там же зомби? Так он где-то застрял. Где он? А он вон на путь стоит. Че, погнали Ты там все взяла? Нет, еще сейчас обыскиваем. Все, я закрыл двери. Вот то гений. Бедный Короче, туда я купила три аптечки, мясо, морковка, помидор по щеку, огурчик, шприц с адреналином, и все, вроде больше ничего тут нет. Это кого? О, теплые ботинки, синий пуховик, а ты что не, не берешь ничего? Это, это мои теплые ботинки, синий пуховик, я выкинула, чтобы поменять на новое. А, Погнали? Погнали. что то у меня это, как-то это. Чё? Ох, играется. Акционал. Ты мне А, подашь, вот на... еще здание. Да. Ого. Ого, зомби. О, палка динамита, смотри. О, тут динамит. О, кажется, генератор. Да, еще один генератор. Кайф. Может, два генератора тут нашли. Еще? А еще будет динамит? Не знаю. Что тут больше 5, 5. ничего нет? О, консервы. Где? О, о, о сухпайки? Да, Я возьму. Тебе. У меня 5 штук. Да, да, да. О, консервы. Я консервы Так консерва, дай мне. Пойдем на улицу, короче, чтобы зомби не мешался. Пойдем. А как выйти? А. Вот, вот. На. Что-то у меня такое хп. У тебя есть маски? Нету. Чего гол? Да. Так, нам надо идти. А, подожди. Избавьтесь от завала. А, пойдем избавляться от завала. Пойдем. Походы. А, во-во-во, вот сюда. Вот сюда? Да-да, <связь> вниз. Подожди, в какой низ? Прыгать вниз? Блин, ну ты ч? Вот сюда. Ты где? Так вот, какое зловещее место. А, вот, все правильно, гоу. Пойдем, пойдем. По поставь на стол, пожалуйста. Все, гоу. А, подожди, сейчас нам налево. Правильно карта? На право у меня. Ну, надо налево. Вниз, короче, идет, типа а так сразу все погнали Погнали. так что тут блин зачем я собирал вообще этот металлолом бесполезный не знаю. о темная материя смотри какая-то большая дверь красиво а подожди еще отойди Короче, я пока динамит оставлю, на всякий случай. Может, что-нибудь еще взорвать надо будет. О, дверь. Генератор. О, Где? динамит еще, смотри. Я, я не вижу из-за того, из-за камеры вот это. Да у меня тоже не видно. На, динамит. О, аптечка. Че, все, погнали? А, это за дверь. А, вон там зомби вышли, смотри. Может взорвем их сверху? Давай. Сейчас давай я их нагрю в одно место. А ты взорвешь. Так вот они рядом с ним. Сейчас, подожди. А, вот, тут еще. А давай, давай. Как кидать-то? Вот сюда к лестнице. На правую кнопку мыши. Алё. О, молодец. Убила? Да, двоих. Короче, я как дебил кинул. Во, умница. Я четверых убила. Молодец. А я ноль. Ну да, ну там еще будут зомби, аккуратней. Наверное. Сколько тут всего? Помогай! А, все убили? Блин, аптечку, аптечку надо? Давай, я тоже взаюзаю. А, во, все, смотри. Аккуратней, тут обрыв, обрыв, аккуратней, стой на месте. Пожалуйста, я тебя умоляю. Все. Северо-восток. Поставим, мясо, там хочется. Давай. Я тоже пожарю. Ставь тогда второй. У меня нету. Тогда по очереди. Ладно. Сейчас я пожарю. А, лол, мясо мутанта, которого мы, ну, типа, взорвали, оно жареное. Да? Да. Я жарю мясо, короче. Оно желтенькое собираю, оно зелененькое. Кайф. Кайф, ну вообще. Хочу, а у тебя много мяса? Еще два. Еще одну. Блин, у меня восемь. Ну, сейчас пожарим. Блин, как же я круто что? выгляжу? Да. Все, шарик. Что, может все-таки еще одну поставим костер то давай да. она быстро жарится я пока посмотрю где-нибудь а ладно я уже не буду уходить а что там ну, по дорожничке там а -а -а. А мясо мутанта вообще, ну, нормально? Вообще нормально. У меня огромное мясо мутанта есть. У меня тоже. А, огромное мясо? Да. У меня обычное. Как же оно долго жарится. Вот там кабанелла ходит. Все, последнее. Окей. Сейчас я пока убежище поставлю, может там что-нибудь будет прикольненькое. Я готова. Нападение, о, нападение, есть кайф. Вот так у меня много чего есть тут. Все, я готова. Позвенить опять не могу вкачивать. Погнали? Да, погнали. Так, патроны. А зачем мне патроны, если мне не с чего стрелять, интересно? Так, нам надо на северо-запад. Все, погнали. Что где это? Ты, где ты? А, волк. Где ты? В смысле, ты ну, я пошел? внизу. В смысле, внизу? Ну где. Ну смотри на карту. Ну, вот я. Все, погнали. Погнали. Что? Не рубались. Так, нам надо вправо вверх, короче. Я просто пойду за тобой, ладно? Ладно. Тинекото, это что, город типа? Что О, это вроде. черт возьми такое? Ты возмущена? Да. Ну мой персонаж. Тихо. Тут обрыв, аккуратней. Все, бежим. Бежим! А что, сколько бежать-то? Блин, что-то пока неизвестно, сколько бежать-то. Так, тихонечко. Бежим, пока бежим. О, подорожник. Это я люблю. Ну, как, привет, как... Блин, тут столько обрывов на этой стороне, заметила? <говорит> что? Шут... О, нашел, походу. Да, нашел, смотри. Сейчас. Я в кампусе застрял. О, мне надо быстрее согреться. Я бегу к тебе. Ты в доме зашел? Да. А, в убежище, в смысле? Вставить костер? Да не, давай то бежим уже. Давай. А как То, Как в него? Там да, какие-то фиолетовые максы. А, как... во, во, во, уехал. Ого. Блин, ты тут у можешь уехал? костер поставить? Кат, уехал. Ставь костер где-нибудь, я тебя умоляю, еще сдохну. А как, как забраться-то? А, вот, сейчас. Давай скорее, пожалуйста, я сейчас умру. И я не могу забраться, нет у меня херни. Спустись ко мне, пожалуйста. Я не могу. Здесь. <laughs>